Здравия друзья, с вами Залевский Денис, представитель Правовед Сибирь в Иркутской области. И сейчас я нахожусь на канале YouTube и хочу вам показать где находятся ссылки, то есть для удобства пользования, потому что многие смотрят видео на смартфонах, там не показано описание. То есть, ну вот, нажмем любое видео, да. То есть, вот, паспорт РФ недействителен. Сейчас я освещаю на видео, это будет в нескольких роликах, наверное, будет роликов 7-8, может где-то так, может 10. Пока записал только три ролика. Методичку СССР. Вот с таким вот содержанием по пунктам. Законы РФ и указы президента недействительны. Конституция СССР действует. в РФ нет территории. Президенты РФ незаконны. Паспорт РФ недействителен. Мы все до сих пор граждане СССР. Центробанк это организованная преступная группировка. Деньги РФ. Что это, да? Кредиты по закону платить не нужно. Сколько нам должна РФ? ЖКХ. Последствия принятия Конституции РФ, службы РФ, суды, МВД, приставы и так далее. Что ждет представителей РФ? Какое наказание за неисполнение наших требований? Создание органов СССР. Зачем это все и что же делать дальше? То есть вот такое вот содержание на 44 страничках собрана. Такая вот методичка. То есть по всем пунктам предоставлены доказательства исчерпывающие и... Также всю информацию, которую здесь я освещаю, вы можете самостоятельно найти в интернете. Вся эта информация в открытых источниках находится. Итак, что я хотел показать, что под всеми моими видео и видео наших товарищей, правоведов, находится описание, то есть, чтобы пройти по ссылке, например, «Заказать паспорт СССР». То есть, вот эту методичку мы будем отправлять тем людям, кто будет заказывать паспорта СССР. Чтобы заказать паспорт, например, СССР, либо еще какие-то документы, необходимо вот пройти под видео «Дома с компьютера зайти», нажать кнопочку еще откроется описание то есть вот у меня в описании есть все ссылочки почитать сайт то есть эта ссылка ведет на наш сайт стать партнером в Правовед Сибири то есть это зарегистрироваться у нас на сайте получить личный кабинет получить соответственно свои ссылки на документы и распространять их идут ссылки на документы далее вот, например, у нас имеется ссылка на получение паспорта ССР. Все достаточно просто кликнуть по ссылке и вас переводит на оформление заказа получения паспорта ССР. Сумма тут стоит 100 рублей, но прошу не обращать на нее внимания. То есть это просто благотворительная помощь сообществу. То есть вы можете... Перевести 100 рублей, можете перевести 1000 рублей, можете перевести 10 рублей, либо 1 рубль, либо вообще ничего не переводить. То есть, по желанию. А, паспорт, то есть, документы на получение паспорта вам в любом случае отправятся. Будет у вас оплата, либо нет. Это независимо от этого. И так далее. То есть, так, куда мы тут попали? Друзья, сейчас с вот вами снова свой. Залевский Денис. То есть вот И мы продолжаем еще записывать. Стать партнером. Также Вы нажимаем, нажимаем на ссылочку э с методичкой СР. Напоминаю, что данную методичку Видим, нас перекидывает на форму регистрации. Э Заполняем простые поля: для получения имя, почта, телефон. На сайте реквизиты указываем для того, чтобы описании, когда у вас видео, вы зарегистрируетесь, у вас будет личный кабинет постоянно, и есть, будут ссылки заглядывать в описание, там будут ссылки формации. на документы ваши. И у нас э, действует партнерская программа 50 на 50, то есть все по честному. Если по вашим ссылкам прошел человек, приобрел документы у нас. В сообществе, вы получаете 50% от суммы оплаты, для этого нужны реквизиты, то есть пароль придумываете, пароль рекомендую делать такой же как почту, только до собаки, ой, логин точнее, пароль придумываете, все и нажимаете создать аккаунт, у вас создается аккаунт, также почитать сайт можете нажать почитать сайт на сайте у нас есть вся информация кто мы такие почему можно не платить кредиты как решим вашу проблему как заработать на банках отзывы примеры выигранных дел состав документов какой пакет вам нужен цены семинары стать партнером вход в лк для партнеров то есть после того как вы зарегистрировались вы нажимаете на сайте кнопочку «Вход в ЛК для партнеров» и заходите в личный кабинет. Стать партнером – это то есть вы можете зарегистрироваться с сайта. Также вот имеются у нас консультации, новости, все всесветная грамота, интересные вебинары. И вот в таком вот виде. Сейчас ну, можно попробовать пройти в личный кабинет. Но у меня... У меня получается такая ситуация, что с трех браузеров захожу я в различные аккаунты, и они у меня путаются, не всегда получается. Вот, хорошо повезло. Зашел в личный кабинет. И что мы видим? То есть сразу у вас открывается вкладка ⁇ Рекламные материалы ⁇ Она находится вот здесь, вот ⁇ Партнерка ⁇ Рекламные материалы ⁇ Видим, вот эта ссылка, это ваша, вот бесплатная нажата кнопочка, да, это ваша ссылка на сайт. То есть будете ее распространять, человек по ней пройдет и окажется на сайте. Потом нажимаем «Платные». Видим, что тут у нас имеются ссылки на пакеты документов. Переписка с банками, вот ссылочка. Судебный пакет. Ссылочка также. Судебные приставы. Полный пакет, который включает в себя все три предыдущих. И много еще чего. То есть полный пакет, он включает в себя вообще все документы. Возврат страховки в течение рабочих дней со дня получения кредита. Прошу заметить, по страховкам отдельно идут. В течение пяти дней со дня получения кредита, после пропущенного срока в 5 рабочих дней со дня получения кредита. Возврат страховки через суд. Получение паспорта СССР. Вот мы видим ссылочка. Соглашение об оказании правовой помощи. <coughs> В скором времени мы надеемся, что у нас появятся документы по ГИБДД. Это просто зависит от физической возможности нашей это сделать. <coughs> так как времени сутках ограниченное количество поэтому не всегда все быстро у нас получается но тем не менее это будет однозначно потому что все документы уже имеются осталось только их подготовить сформировать и загрузить на сайт итак надеюсь дал вам полную информацию то есть по регистрации, как пройти на сайт, как зарегистрироваться на сайте, как получить ссылочки, где их брать, свои ссылочки, чтобы распространять. Так, еще мы видим, вот партнером, если нажмем, вот эта ссылка будет вести на регистрацию. То есть, кто, э, если вы хотите, чтобы человек стал вашим партнером, то есть, даете ему эту ссылку, он проходит, по ней попадает сразу э, на форму регистрации. То есть, вот можем сейчас наглядно показать то есть копируем ссылку и вставим ее и перейдем видим да, что сразу нас на регистрацию уже перекидывает <coughs> вот таким вот образом друзья а также смотрите видео на моем канале много видео имеется на различную тему на различные темы, и в том числе, как стать партнером, как зарегистрироваться, как распространять ссылки. Много видео по правовым документам. Все это вы можете найти в плейлистах. Все разбито по плейлистам. Мы можем нажать либо плейлисты, либо вот тут пролистать. У меня есть вкладочки, такие вот «История и право». А, серия вебинаров исторических. А, записывали мы их с историком по образованию. А, освещали исторические факты, которые у нас происходили с 1917 года. А, и по сегодняшний день, и какие а, как, какие правовые последствия происходят. Да, все это дело повлекло то есть все исторические моменты повлекли потом ликвидация кредита алены ложкиной идет в процессе моя онлайн история то есть как я избавился от кредита коммунальная история правая помощь отправляет сибирь то есть, есть случаи, когда люди обращаются к нам с просьбой о помощи, и мы делаем коллективные обращения. То есть, под каждым таким видео можно найти, скачать документ, заявление, отправить его по адресу. То есть, в видео вы увидите ситуацию, да, о которой идет речь. И также этот документ использовать для своих целей абсолютно безоплатно. Уроки, инструкции, где собраны различные инструкции. Вот мы видим, да, от начиная от того, как значит скачать видео с YouTube, да, ну и заканчивая там, не знаю, как работать в WordE, как там вести себя в органах РФ. То есть много-много-много ну, чего. Вот. Обращение от правоведов можно тоже посмотреть, послушать, то есть, как, чем занимаются правоведы, что они хотят до вас донести. Также мы потребляем продукцию тайга. Это пихтовый, как сказать, клеточный сок пихты содержит полипринолы можете там брать, также в интернете э, вещество восстанавливает клетки, в общем очень полезная штука выигранные дела также, которые имеются, ну и на, тут у меня пока все, да но на самом деле плейлистов их намного больше то есть это были просто разделы на главной странице плейлистов намного больше, то есть Видим консультации Эдуарда Росича, это консультации по судам, по судопроизводству, по тому, как правильно писать заявления апелляции, иски, еще какие-то моменты, то есть много-много всего. Таксфон, также мы участвуем в развитии народного такси, очень, скажем так, перспективный перспективное будущее это будущее такса моторного бизнеса то есть очень людям помогает увеличить свой доход ну и тут как бы все в плюсе никто в минусе не остается последних нет понравившееся видео видим то есть информационный развивающий Искусство, знания, то есть много, много, много чего у нас тут находится. Семинары, все семинары, семинары за 2017 год, вебинары также, 15, 16, 17 года, вебинары только за 17 год. Ну и вот, в общем, много, много, много всего. Итак, друзья, наверное, завершу я, а то я что-то разошелся. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. И повышайте свою меру понимания, свою правовую грамотность. До новых встреч!